Скажите, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Хорошо, продолжим. После составления плана презентации мы приступаем к ее оформлению. Первый титульный слайд презентации по правилам хорошего выступления должен содержать тему выступления, аудитории, для которой предназначено выступление, и автора или авторов, создателей презентации. Дизайн первого слайда может быть более насыщенным и отличаться от рабочих слайдов. Естественно, что соответственно, он должен иметь оформление соответствующей тематики. Презентация... В презентации вся информация у нас с вами размещается на слайдах. Посмотрим, что можно делать со слайдами в презентации. При добавлении нового слайда используется пункт «Меню главное». Старайтесь при создании слайда при добавлении пользоваться макетами. То есть выбирать слайды уже с готовыми макетами. А чем это будет удобно в дальнейшем? При смене дизайна презентации, то есть если вы вдруг захотите поменять цветовую схему вашей презентации или шрифт на всех слайдах, чтобы был более объемным, вам достаточно будет просто поменять макет для данной презентации. Вот, если вы оформили один слайд, как вам нужно, его можно будет продублировать и на основе уже этого слайда создавать все остальные слайды презентации. Также, если для какой-то аудитории не все слайды необходимо показать, то лишние слайды по смыслу можно скрыть. Ну или удалить, отказаться от тех слайдов, которые нам совсем как бы дублируют какие-то другие наши мысли, которые мы разместили на других слайдах. Для работы со слайдами также существует несколько режимов просмотра. В пункте меню «Вид» мы с вами можем выбрать Например, режим сортировщика слайдов, где можно будет удобно поменять последовательность слайдов или скрыть группу слайдов, которые нам не нужны. Обращаю ваше внимание на заголовки. У каждого слайда должен быть заголовок. Если вы при добавлении нового слайда как бы пренебрегли выбором макета, который называется «Слайд с заголовком», то вы можете исправить свою оплошность, вызвав контекстное меню, нажатием правой клавиши мышки на слайде и выбрать макет, который вам необходим для данного слайда. Вот. Далее, что еще про заголовки хочу сказать. Точку в конце заголовков не ставим. Заголовки стараемся писать покороче. В них отражаем основную мысль слайда. Для каждого слайда заголовок желательно, чтобы был индивидуальным. Вот. И все заголовки должны быть выполнены в едином стиле. То есть какой шрифт вы выбрали, на всех слайдах в заголовках должен быть один шрифт, размер и цвет. Что мы можем разместить на слайдах? Ну, на слайдах у нас с вами текст размещается в текстовых блоках, да, а, гиперсылки, рисунки, диаграммы, видео и так далее. Но ну, давайте вот посмотрим каждый элемент отдельно. Начнем с текста. Текст размещаем на слайдах только тезисно и обязательно его форматируем. Оформляйте текст на слайдах тоже в едином стиле. Если вы, например, выбрали синий цвет для текста, да, то на всех слайдах он должен быть синим. Если вы выбрали определенный шрифт, используйте его на всех слайдах для обычного текста. Другим шрифтом и цветом можно будет выделить, если вы разместите на слайде цитаты или какие-то примечания. Про форматирование немножечко остановлюсь на форматировании. То есть текст мы с вами размещаем, еще раз повторюсь, в текстовых или в структурных блоках. Как стало более модно, наглядно, да, появились такие возможности. Для форматирования текста используем инструменты, которые у нас представлены в пунктах меню программы. Что мы можем делать? Мы можем поменять шрифт, высоту букв, расстояние между строчками и буквами. На что хочу заострить внимание. Значит, в пункте меню шрифт абзац подразделе буфер обмена есть формат по образцу. Вот на первом рисунке вы видите, да? Когда он удобно его использовать, формат по образцу. Если вы скопировали из разных источников текст и вставляете его в свой текстовый блок, то, наверняка, шрифт у вас будет разный, да? Например, список. Перечисление чего-то скопировали из одного места, из другого, где-то у вас список заканчивается точкой запятой, где-то запятой, где-то вообще отсутствуют знаки. Вот чтобы отформатировать текст на слайде в едином стиле, нужно скопировать формат оформления текста, какой вам понравится, например, в ту строчку, где в конце идет точка с запятой. Да? Вот, и применить его для всего остального текста. Это касается не только пунктуации, но также и а, самого шрифта. Если вы, опять же, из интернета берете из разных источников, где-то меньше, где-то крупнее, конечно же, нужно все привести к единому стилю. Еще момент. По умолчанию текст у нас с вами вводится в текстовый блок в виде маркированного списка. А если вам по смыслу не нужен список, да, текст должен быть текстом. Как убрать эти маркеры? Нужно просто отменить формат списка. То есть зайти в пункт меню «Абзац», подраздел «Маркеры». То есть если они у нас в данном случае активны по умолчанию, при нажатии на этот подпункт меню формат списка отменяется, если он был активен. Ну, и текст у нас становится обычным текстом. Далее, еще на что обращаю внимание. Текст, который мы с вами набираем в текстовых блоках, при необходимости можно преобразовать в структурный рисунок, ну, для того, чтобы было более наглядное представление. Да, вот следующий пункт в, в пункте меню «Главная абзац» есть специальный подпункт преобразовать smart art И написанный вами текст, например, в виде списка, может быть представлен уже в виде фигур. Можно менять стили текста и стили оформления текстового блока, в котором мы набираем свой текст. Это в пункте меню формат. То есть здесь мы можем вставлять объемные фигуры, делать написанный уже текст в перспективе и так далее. Вот. Для добавления текстовых блоков, потому что по умолчанию выберем макета у нас с вами только один текстовый блок для основного текста, да? один текст для заголовка, допустим, вот. и чтобы добавить свои текстовые блоки, для этого мы воспользуемся пунктом меню вставка и здесь же меняем с вами колонки. Туда можем добавить номер слайда и дату и время, когда вы создавали данный слад, если это необходимо, опять же, для вашего выступления. Следующий элемент, который мы используем на слайдах, да, про текст, основные моменты, на что обратить, я сказала. Вот, Еще мы можем использовать на слайдах ссылки. Например, вы и ваши ученики собрали много материала по презентуемой теме. А на этот материал его не нужно весь размещать. На слайдах, так как текст у нас должен быть тысячный, да? размещен. На этот материал можно сделать ссылки. Ссылки могут быть на файлы, которые расположены на вашем компьютере. Но в этом случае для корректного открытия такой ссылки, когда вы будете эту презентацию где-то показывать, файлы должны будут лежать в той же папке, что и презентация, и переноситься на флешки вместе с ней, ну или каким-то образом. Вот, то есть файлы прикрепляются для того, чтобы они открывались, если они лежат на компьютере. Файлы можно разместить на сайтах, например, на Google диске или на сайте вашей школы. И тогда мы уже вставляем ссылку на страницу в интернете. То есть мы копируем ее адрес и вставляем в диалоговое окошко создания гиперссылки. Гиперссылку можно делать на слайды. Здесь в пункте меню вставка гиперссылки, это называется с местом в документе. Вот. И перетаскивать, перескакивать как бы при необходимости через несколько слайдов при показе. Вот. А потом возвращаться обратно. По умолчанию гиперссылка, которую вы вставляете, она работает по щелчку мышки. В пункте меню «Вставка действия гиперссылки», если это необходимо, можно, можно изменить параметр на по наведению указателя мыши. То есть гиперссылка, гиперссылка будет работать, когда вы подводите курсор мышки к данной ссылке. Следующий элемент нашего слайда – это рисунки. Изображение или картинки можно добавить с компьютера из файла да, через пункт меню вставка рисунок можно сразу скопировать изображение в интернете и вставить на слайд после добавления картинок для того чтобы их преобразовать или группу картинок преобразовать одновременно в едином стиле необходимо эти картинки выделить, выделить то есть сделать активными используя пункт меню правой клавишей мышки да мы с вами можем выделить картиночки можно обрезать лишние части что с картинкой сделать можно обрезать лишнюю часть картинки можно применить различные стили рисунков например тень добавить обрамление сделать объемной э, нашу картиночку вот развернуть ее на сколько-то градусов после того как вы привели картинки к нужному вам виду их нужно сжать для того, чтобы презентация наша не была неподъемной. Для этого мы заходим в соответствующий пункт меню Работа с рисунками, когда у нас с вами один из рисунков выделен, то есть активный, и внимательно смотрим параметры сжатия. Обратите внимание, что убираются все обрезанные части картинки после того, как мы с вами сожмем рисунки. И когда мы зашли в этот пункт, нужно отметить галочкой позицию «Применить для всех картинок презентации», чтобы нам каждую не сжимать. Объем вашего файла должен намного уменьшиться после сжатия рисунка. Про это не забывайте. Далее. Картинки, текстовый блок. Мы с вами... Данные элементы слайда можно, можем анимировать ну, для привлечения внимания. Да? Не забывайте, что анимацию нужно добавлять только в том случае, если без нее уж совсем не обойтись. Ну, например, нужно поэтапно рассказать об итогах работы. Да? Эффекты могут применяться к выделенным объектам на слайде, то есть, как я говорила, к текстовому блоку, картинке или заголовку. Эффекты могут быть нескольких видов. Они могут как бы появляться на слайде. Как вот в данном примере, когда вы скачаете, там можно будет посмотреть а, эти элементы. То есть на первом этапе у нас появляется одна картинка при мышки. А второй этап появляются следующие элементы, третий этап следующий. Здесь у меня как бы они видны а, все, но можно сделать и так, чтобы один элемент заменял другой. Это все зависит уже от ваших от необходимых вам элементов. У каждого эффекта есть свои свойства. То есть как он появляется на слайде автоматически или по щелчку мышки. Тоже можете регулировать. Вот С какой скоростью появляется быстро, медленно, с какой стороны появляется на слайде. Все это у нас есть пункт меню Настройка анимации, добавить эффект, и там у, меня, у этого эффекта есть свойства. Также лишний эффект, если вы вставляли много эффектов, и у вас одна, один и тот же заголовок, прежде чем появится тексту, разные выкрутасы делает на слайде, вот, то значит вы несколько эффектов к нему применили, и поэтому все, что вы задали, он вам все выполняет исправно. Вот. Лишние эффекты можно удалить, можно изменить порядок появления эффектов на слайде. Для этого в дополнительном окне «Настройка анимации», которая у нас появляется справа на экране, есть специальные кнопочки внизу и для удаления, и для изменения порядка. То есть все эффекты будут у нас отображаться справа на панели «Настройка анимации». Только было бы желание разобраться. Дальше. Какой еще элемент мы можем добавить на слайд? Это звук. То есть можно вставить звуковые файлы, которые мы с вами сохранили на компьютере, или самим записать звуковой файл непосредственно при создании презентации. Вставленный звуковой файл будет у нас с вами отображаться в виде вот такого вот микрофончика, до да, рупора. Вот. Запускаться он может звук по щелчку мыши, а также может автоматически при открытии слайда. Можно звук воспроизводить только на одном слайде или применить по всем слайдам в презентации. В параметрах звука можно регулировать его громкость, можно этот значок скрыть при показе, чтобы его не было видно, вот, и настроить работу со звуком. Да, то есть тоже как автоматически по щелчку. Или для всех слайдов. Тоже ничего сложного. Далее. Еще есть такой элемент хорошей диаграммы. Все числовые данные лучше представлять в виде графиков и диаграмм. Чтобы было наглядно. То есть таблицы лучше заменить на диаграмму. Если у вас уже есть готовая диаграмма, которую вы создали, например, в Excel, вы можете ее сюда вставить, как картинку. Но также возможно создать диаграмму и а, самой презентации. Тоже такая возможность есть. Еще один элемент это видео. <coughs> Пункт меню вставка, фильм. А, Видеофайлы тоже нужно сохранить на компьютере сначала, а потом уже разместить их на слайде. Но для каких целей можно использовать в учебных целях? Да, это может быть элемент задания, например, «Посмотри и расскажи». Вот. Или наблюдение за процессом в рамках исследовательской работы, вот, сделали небольшой видеофрагмент, и это наблюдение, допустим, выставлено. Вот. Привели как пример, вернее. Вот. Результат выполненной работы, например, обзор поделок из слоеного теста, сделанного детьми. Тоже можно в виде небольшого видеофрагмента представить. Конечно, большие фильмы здесь размещать не нужно. Ну и немалое значение при оформлении презентации имеет фон. Фон у слайдов может быть стандартный, а может быть любительский. То есть понравилась вам картина? Сохранили ее и вставили как фон, только через пункт меню дизайн. И дальше здесь путь прописан на слайде, да, как дойти до картиночки. При оформлении слайдов обращайте внимание на то, что фон можно применить ко всем слайдам или только к текущему, как вот у меня представлено на этом слайде. Данная картиночка сделана фоном только для этого слайда. И ни в коем случае не делайте фоном картинку, которую вы растянули на весь слайд. Это неправильно. В этом случае у вас презентация будет много весить, да да, и а, как бы некорректно это. А, по, любую понравившуюся картиночку можно сделать фоном, но нужно ее вставить как фон через пункт меню Дизайн. Далее. Презентация у нас с вами готова. Да? Нужно посмотреть, как мы ее сделали. То есть все, что нужно для показа слайдов, вы найдете в пункте меню «Показ слайдов». При репетиции выступления вы можете просматривать слайды не сначала, а с нужного вам слайда. Показано, в каком пункте меню это можно найти. Да? Здесь можно отключить анимацию при необходимости. Если нужно, я, ну, в рамках какого-то мероприятия анимация как бы не приветствуется. Ее просто можно отключить, а не ходить и не удалять с каждого слайда то, что вам так понравилось, и вы на слайде анимировали. Можно установить непрерывный показ, если вам нужно, чтобы презентация сопровождала какое-то мероприятие, да, и при этом еще и добавить музыку. Слайды будут сами, дойдя до последнего, начинаться с первого. Можно выбрать нужное разрешение экрана, так как бывают разные вытянутые по горизонтали, да, квадратные. Вот, в зависимости от того, тоже, где вы выступляете, выступаете, такой там экран. Вот в моей презентации... Как раз были черные полосы, но вот на данный момент я их как бы разрешение не сменила, убрала. Вот. Ну и напоследок ресурсы. Несколько слов простых советов о том, как оформить правильно презентацию. Ссылочка на портал готовых презентаций. То есть можно скачать не тематику презентации, а оформление этих презентаций по разным тематикам. Вот, ну и шаблоны презентации тоже по разным темам. А презентации, которые вы скачаете из общедоступных ресурсов, все эти ссылочки будут активными, актуальными. Все, спасибо за внимание.